Дошел. Бухарь, лагерь Лостлейк, лейк ответьте. Ши едет к вам и сниму упокоители, как поняли? Меня кто-нибудь слышит? Лостлейк! лейк черт! Дик, меня кто-нибудь слышит? Диком. Да, это я. Черт, подожди. Дикон, Майк послал за тобой ребят. Рики, упокоителям нужен бухарь. Дик, нет нет Дик, нет, нет. Эй, эй, не стреляйте! это не стреляйте! послал нас за тобой. Упокоители! Гоните, я с ними разберусь! Надо скорее в лагерь! С этими я разберусь! Нужно их остановить! Нет, нет, не останавливайтесь! Гоните! Почти на месте! Не останавливайся! Свободные! Свободные! Мы уже рядом! Выгоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны! Пойду пехом по мостику через болото! Увидите бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Я понял. Санжо! Удачи тебе! И вам тоже! Увидите Шиза, грохните, гада! Пойдет, парень глубокий, все заживет. Так, слушай, слушай, посмотри на меня. Я ищу Бухаря и Шиза. Ты знаешь таких? Я, ты знаешь, я, где они? Я не знаю, не знаю. То есть все это произошло так быстро. Они. Они были повсюду упокоители. Они захватили лагерь, они нас пытали. А -а -а. Они Понял. забрали меня и Ющи Джек, и Эрика, и Блейка. Так, как О, тебя господи. зовут? Николь. Николь, ты стрелять умеешь? Полица. Да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди. Сволю этим скотам убивать наших. Покойся с миром. Вы же знаете, Николь, да? Идите на запад, к пешеходному мосту, она там, на дозорной вышке. Идите и помогите, чтобы больше ни один упокоитель не пробрался сюда, через болото. Ты посланник Божий. Мои молитвы услышал. Ага, круто. Беги! Спасибо. Ладно, Николь, теперь дело за тобой. <связь> О, спасибо. Спасибо. Рики. Я. Дик. Упокоители ломятся в лазарет. Забить. Одержись, Я иду туда. Дождись меня. Дик. Нет. Вот черт. Рики. Надо к лазарету. Я, я услышала крики. Не могла же я просто так сидеть. Стоп, стоп, стоп. Погоди минуту. Что происходит? Все кончено. Железный Майк договорился о перемирии. Что? что? Я, я. Я ничего не понимаю. Ну, Сейчас выясним. Ты как? Идем. Рики. Ты прости меня. Это ты меня, прости. Майк. Это все просто недоразумение. Им нужно только напали на мой лагерь, Нужен. убили моих людей. Это просто недоразумение! Мы нарушили договор, пришли на нашу землю, Готовы украли наши припасы, напали ты, на мои люди. послушай, у нас сделка. Мы срочно убираем оружие. Ускоритесь. заизлагай про сделку. А, черт возьми, подожди. Ну расскажи. <свят> Расскажи, как ты с потрохами продал нас им. Mm. Чего ты от меня хочешь? Да mm. хорош mm. придориваться. Mm. Говори mm. давай, пока я не перерезал тебе глотку. Ладно. ЛАДНО! У меня сделка с Карлосом. Ясно? Майк, я не хотел, не хотел сдавать лагерь. Клянусь, только их, этих двух, его и Бухаря. Mm, Они ему сука! нужны. И все. Да, удачная вышла сделка. Я же хотел спасти лагерь, я же хотел вернуть мир, который он нарушил. Майк. Дик. Я рад, что ты жив. Отпусти его. Дик. Хорошо, Карлс. Он сказал правду насчет вашей сделки. Лгут лишь потерянные. Да, правду. То есть, мы вам Дико, Уильяма, Байкеров, или как вы их там зовете. И вы не трогаете Лост Лейк. Вы упокоитесь с миром. Даю слово. Вот это гарантия. Твое слово. Великий царек, великих упокоителей! Эй, эй, мы пришли под флагом перемирия! Да пошел ты! Это мой лагерь! Мои люди! Я не позволю, чтобы ты тут что-то требовал под своим кровавым флагом! Хрен тебе! Мне плевать, что сделали эти парни. И зачем они тебе нужны? Знаю только, что ты их не получишь. Майк, уговор. Нет, вот уговор. Карлос. И другого тебе не светит. Бери своих людей и проваливай отсюда нахрен. Иначе умрем все вместе. Прямо здесь. И сейчас. Брежний союз в силе. Конечно, я им уверен. Сучий пухарь! Да! Так, ведите этих на выход. Кончили? Карлос. Ха. Только речь, брат. Дик, пропусти. Пропусти! Майк, я хочу сказать… <связь> Этого забереть! Нахер мы сами с ним. Руки убери! Я все пытаюсь втолковать. А вы не слушаете. У нас тут так дела не делаются. Мы тут людьми не торгуем и не считаем нормальным хладнокровное убийство. Уведите его. Отвали. Мы будем его судить, как цивилизованные люди. И тогда он свое получит. Я не стану извиняться, не стану. Я пытался, пытался спасти этот лагерь. Карлос не отступится. Упокоители не отступятся. Слышите, не отступятся! Кто это был? Джесси. Mm -hmm. Да. Мало ему того, что он возглавил свою секту после конца света, ему еще и возмездие подавай. Сука, Джесси, криволесьи. Mm -hmm. Да. Видать, он пас нас уже давно. В Крейзе Уиллис на нас напали совсем не случайно. Так Шиза хотел нас ему продать. Куда его увели, Я ему еще башку свернули. Нет, нет, нет, Шиза пока подождет. Ты лучше собирайся. Молотовых возьми, патронов, сколько унесешь. Ну, и что ты задумал? Уверен, это плохая. Да, да, плохая, но мы это провернем. Я сейчас заберу взрывчатку из дома и запальный шнур у Шиза. Жди меня у моста. Объясню по пути. Ты со мной, брат? Да. О, да. Да, Рики, я здесь. Слушай, мне некогда. Что произошло? Я видела, они посадили Шиза под арест и... Да? Хорошо. Слушай, я сейчас занят. И Карлос со своими просто взял и уехал, после всего, что они сделали. Да? Я понял. Давай ты это лучше с Майком обсуди. Обсудим? Но мне надо с тобой поговорить, чтобы ты дров не наломал. Ну вот, мы же разговариваем. Лицом к лицу. Это важно. Фу, теперь надо отнести это к себе и никому не попасться. Представляешь, как он по тебе скучает? Как думаешь, Фрики что-нибудь помнят о себе? Это все. Нет, у них нет разума. Раньше я что-то читал про это. Ну, в смысле про вирус. Вон. Как оно? А у тебя как дела? Как поживает лучший охотник за головами? Блэр, как дела? Ага, ладно. Отлично. Ладно. Ладно. Эй, Дик, береги себя. Забрать нам Оно Логое нам шлево. точно пригодится. Посмотрим, что у тебя припасено, точно. старина. Даже не верится. И как я поверил этому козлу? Понадобится. Надо зайти к Эдди, руку забинтовать. Не хватало мне заражения. Знаем мы, к чему это ведет. Окончил с отличием? Что? Так и знал, что никакой он не бандит. В моем списке врагов будет только одно имя. твое. Первый фрик. Я была на работе, как выяснилось, последний день. Стояла за прилавком в маленькой кофейне в Ферболе. Звучал сигнал тревоги. Но тогда, в первые дни, на него никто не обращал внимания. Валивается в кофейню женщина. Глаза стеклянные. Волосы клоками вылезают. Зубы скажут, как бешеная собака какая-то. Она накинулась. Рад тебя видеть, Дик. Бас? Даже тебе нужны тонны топлива. Не знаешь, как починить? Буду здесь, если понадоблюсь. Мой муж коллекционер. До встречи, Дик. Как я, обувь. А. Я, я больше не могу. Эй, ты чего? Что на тебя нашло? Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эди, эди. Нет, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут эди. всегда эди. столько эди. раненых. Эди. И столько умирает. Эдди! Дикон, я не врач для людей. Ну да, и мне похер. Другого все равно нет. Читать, где не врач. А? Ну и что, а что ты не врач? Ты спасла жизнь Бухарю. Но это а это все-таки что это значит. О, Дик, <клёх> я пошла глянуть на взрывчатку. Мало ли вдруг упокоители сопрута, потом пошла к Шиза. Глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда времени терять. Проваливай реки. Собрался пещеру взрывать, так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору, и знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норя утопить их. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя, Я помогу ему покоиться с миром. Дико нельзя так делать. Почему? Из-за майка? И вашего сраного перемирия? Шиза его давить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. У тебя не личный мотив. Еще какой личный? Пухарь, я иду к воротам. Ты готов? Да я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. <свист> Крутая пушка. О, да. Подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Мы поступим с этим гадом. Мы же не допустим, чтобы Майк правду устроил суд. Нет, не допустим. Ну так, какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Айрон Бьют. Я раньше ездил туда. забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. В юг от клуба располагается водохранилище Crescent Лейк». Мы с тобой взорвем эту плотину. Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы. Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему скорее всего ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет, и Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Теперь надо только придумать, как незаметно пробраться в долину, да? Ничего, доедем! Только держись крепче! Давай, я прикрою. Отсюда надо двигаться на юг! Я за тобой! Не будет. Не-а. Так, а ты что делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок, я очень вежливо и аккуратно. Взорву там все. Нахер. Бухарь. Ну а ты будь здесь, и прикрывай меня, пока я устанавливаю зарядку. Ты долбанулся. Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, на взрывчатку-то я заложил. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел, и точно знаю, куда ее ставить. Чудно! Вот и подскажешь мне, что куда. Ты готов? Да. Погнали. Я буду на этой вышке, с нее просматривается вся плотина. Подожду здесь, пока ты поднимешься. Давай. Быстро и незаметно. Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди, иди. Где поставить первый заряд? Видишь мостки, которые наверху плотины? Хорошо. Иду туда. Молодец, Бухарик. Так держать. Сейчас, держись. Где ставить следующий заряд? На большую трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Вижу. <свист> иду туда. Там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. Рука, нож это круто. Я даже немного завидую. Ну, вот и все. Черт. Не подпускай их, а то тут всё вместе со мной. Ладно, ладно. Четвёртый заряд. Ну что, я все заряды заложил. <смех> Каждый раз смешно, да? <смех> пойдем. Пойдем за Ты молодец! Круто все сделал! Да? А по-моему я пару раз чуть не сдох. Ты уж извини. О чем ты говоришь? Я такого драйва не испытывал с тех пор, как... Ч ⁇ Помнишь, как нас обложила Орда думала? Мы еще не закончили. Как думаешь, сколько мы... Не знаю. И они сами напросились. Да, сами напросились. Как и все мы. Ну что, дальше придется пешком. Может, останешься? Посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей? Нет, байк меня сейчас мало колышет. Вот уж нахер. В этом… Виноват Джесси. Он хотел расплаты. Но будет ему расплата. Ну, теперь пошли в гольф-клуб. Хорошо. Показывай дорогу. Господи. Вот так же, наверное, было после Всемирного потопа. Ливанула и смыла всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чём. Ну, ты меня понял. Чёрт, упокоители! Как они живые-то остались? Да-да-да, молодец! Ну, выходи, давай! Боеприпасов. Да, это громил. Ой, черт! черт. Мэйв! Потерпи! <звы> <Достоят. звы> Мы тебя <звы> Прижмите его, я возвращаюсь! Все. Это был последний. Готов искать Джесси? надо да. Надо довести дело до конца. Эти еще более угашенные, чем обычно. Не бойся. За нихнули сразу все, что у них там оставалось, из наркоты. Так, вот туда тебя лезть не стоит. <связывая> да. Черт. Сюда. Черт. Я тебя подсажу. Ладно, слушай. Если со мной что случится, недалеко отсюда травма. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямса. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял? Так что иди туда. И завали эту поску. <С1> Пора покориться, брат! Пора покориться! Диконсен покорился смиренному Джесси Уильямсону! Успокойся с миром жизнь все да да все и без тебя бы не вышло да. приятно снова побродить по одищу Я так скажу, махать лопатой и полоть грядки – тоже, в общем-то, неплохие занятия. Ну, Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я. Мне жаль, старик. Да, мне тоже пошли. Пора сматываться. Да.